Когда я начал собирать обратную связь, я получил громаднейшее количество вопросов на тему «Максим, что будет со Сбербанком и с Газпромом в девятнадцатом году? Нужно покупать сейчас доллары или не нужно покупать доллары? А что будет с Сургут нефтегазом? Да? а сколько можно на этом заработать? А что с ним делать сейчас, то есть он должен был 40, 45 стоить, а он сейчас стоит 40, вроде бы там, вроде бы подрос и потом упал. Что делать, что делать, что делать? Да? то есть, ну, Скажи какие действия сделать, Да, то есть как, что пощупать? Практика показывает. Что вы каждый раз задавая такой вопрос, и, может быть, даже получая ответ от меня, да, вы все равно являетесь привязанным ко мне. Вы получаете инструмент, получаете рыбку и съедаете ее. То есть ваш мозг самостоятельно не развивается, не идет. Да, то есть ну, вы не ищете эти возможности, да, то есть вы хотите что-то получить готовое. Почему и как это работает? Смотрите, ребят, это история из менеджмента. Я хочу е ⁇ поделиться. Может быть, кому-то она покажется там, что я водолью. Но вот лично мое мнение это очень важно. Да? Есть два типа планирования. Да? Первый тип планирования это планирование от ресурсов. Планирование от ресурсов это когда вы посетили мастер-классы. Я вам сказал, ребят, если вы хотите сделать миллион баксов, вообще не вопрос. Да? Есть простая стратегия, следуя которой вы ее достигнете. Но вы даже не понимаете, зачем вам этот миллион баксов нужен. Ну реально не понимаете. Вот задайте сами себе вопрос, ну что, как изменится моя жизнь, если у меня будет миллион долларов или 10 миллионов долларов. И в какую вы ловушку попадаете, да? то есть вы, у вас условно есть капитал 1 миллион рублей и вы постоянно находитесь в вопросе как, как мне сделать, чтобы у меня было больше денег. Вот пожалуйста, чтобы у меня было больше денег. Что мне сделать, чтобы у меня было больше денег? Чтобы то, что я имею сейчас, стало больше. Я имею миллион, Максим, скажи, как и что мне сделать, чтобы у меня было больше? Я спрашиваю, а больше это сколько? Человек задает мне вопрос, э, э, ну это я от тебя хочу услышать. Сколько можно заработать? Сколько среднегодовая доходность? Сколько вот можно так, э, чтобы не рискуя заработать, можно процентов 30? Я, да господи, ребят, миллион рублей, 100 тысяч рублей, да, то есть вот у вас есть там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, и у вас основной ключевой вопрос, что и как я должен сделать, чтобы у меня было больше денег. Хорошо, давайте поставлю по-другому вопрос. да? Вы точно знаете, прекрасно знаете, что вам нужно 10 миллионов долларов. Вы ответили на вопрос, что вам нужно. И не просто 10 миллионов долларов, вы четко понимаете за цифрой 10 миллионов долларов, что у вас стоит. Какой уровень жизни, какие активы, где вы живете, какое у вас окружение, чем вы занимаетесь, какой уровень жизни вам дает этот капитал. Да? То есть вы точно знаете ответ на вопрос, что, что конкретно, да? то есть когда будет этот капитал, что конкретно у вас будет. И здесь я привожу пример. Из фильма Социальная сеть, да, когда Марк Цукерберг встречается, когда он только там Гарвард покрыл своей социальной сетью, да, там пришел венчурный инвестор и задает ему вопрос: слушай, а что ты вообще хочешь? Да, то есть, что ты хочешь по жизни, да, вот с, с этой своей выдумки, да, которую ты совершил? Он говорит: ну, я хочу миллион долларов. Он говорит, миллион долларов неинтересно. Миллиард долларов вот эта тема. Миллиард долларов вот эта тема. Что миллиард? Я хочу миллиард. Для чего? Для того-то и для того-то. Что я должен сделать для того, чтобы иметь миллиард долларов? Посмотрите, как меняется суть вопроса. Да? То есть, если вы задаетесь целью заработать миллиард долларов, вопрос в том, оставаться вам работником по найму, учителем или, я не знаю, слесарем или просто заниматься тем, чем вы занимаетесь, сейчас у вас стоять не будет. То есть, у вас вопросов «как» возникать не будет, потому что если вы будете понимать, что вам нужен миллиард, то в этом случае вы будете планировать действия, действия исходя из этой цели. Как это работает и как это устроено. Да? То есть, первое – это видение, да? видение вот этот вот миллиард – миссия, цели, стратегия, тактика и план действий. Большинство людей начинают совершать какие-то действия, задают какие-то вопросы, исходя, ну, то есть, на уровне как. Я вам говорю, попробуйте подумать в том ключе, как раб, работают состоятельные люди, как у меня удалось миллион долларов заработать за два с половиной года. Да? То есть, когда есть видение, как это видение работает. Да? То есть, вы сначала создаете ответ на вопрос, что? что я сделал для мира. Вот просто задайте себе вопрос, Предположим, предположите такую ситуацию, да, вы прожили более ста лет спокойно и счастливо уходите из этой жизни, у вас там выстроились знакомые, друзья, и вот возле гроба стоят и говорят, вот вот вот был Максим, да, он сделал для мира то-то и то-то. Что я сделал для мира, прожив свою собственную жизнь? Что я хочу? Какой мне нужен пассивный доход? Где я буду жить? В какой стране я буду жить? Да? В каком доме я буду жить? Какое образование я получу в течение жизни, какое образование я дам детям? Какие активы я приобрету, какое у меня будет здоровье до скольки я проживу, что я передам детям и внукам? После ответа на этих вопросов, да, то есть у вас сформируется видение миссии, то есть к чему вы хотите в итоге прийти. После этого, когда есть видение, да, куда идти, возникает вопрос цели, постановки целей, да? собственный благотворительный фонд, да? то есть если я что-то хочу отдать, капитал 50 миллионов долларов, собственная недвижимость, причем в России, Европе, Азии, Америке, лучший эксперт в области инвестирования в русскоговорящем пространстве, собственный самолет, яхта, парусные и моторные, проживу минимум 100 лет, своя династия, да, которую дальше передадим, стратегия, спускаемся ниже после того, когда цели определены, что нужно делать для того, чтобы создать собственный благотворительный фонд? Работать с благотворительными фондами сейчас, ну просто сейчас брать и работать, заниматься благотворительностью, знакомиться с людьми. И на основе собственного опыта через 5 лет создать собственный фонд, инвестировать, от, чтобы иметь капитал, инвестировать от 20 до 50% активного дохода, а то, что я получаю с инвестиций 100% реинвестировать. И ни в коем случае эти денежные средства не забирать, да, направлять их на капитализацию. Посетить по пять стран и городов в России, Европе, Америке, Азии, узнать условия покупки недвижимости, какой у нее рой, да, что допустим я сейчас эту недвижимость даю в аренду, она сама себя окупает и какой у нее потенциал роста, чтобы потом может быть ее продать, сделав, превратив ее в актив. Создание собственного образовательного проекта, обучить 10 миллионов человек за 15 лет, делать черную точку упражнения да, для развития новых нейронных связей, чтобы у меня мозг креативил по этому поводу. Условия покупки и регистрации налогов на самолеты и яхты, да, здоровое питание, отсутствие вредных прич... привычек занятия спортом. А, тактика, то есть, когда у вас определена стратегия, Переходим к тактическим действиям, что конкретно надо сделать, да, чтобы реализовать стратегические замыслы. Расширить круг знакомых, кто профессионально занимается благотворительностью, участвовать и тусоваться с ними непосредственно. Создание инвестиционного портфеля со среднегодовой доходностью от 30% годовых. Минимум 4 поездки делать в год, новый город в России хотя бы один, один в Америке, один в Европе, один в Азии. Прирост числа новых клиентов на 20% в месяц. Целевые показатели для работы в бизнесе. Расширение числа знакомых собственников самолетов, яхт, получение шкиперских прав, участие в регатах, чтобы вот именно управляться с, со своей собственной яхтой или катамараном. Утренние и вечерние тренировки, план питания, опять же, черная точка для, для развития здоровья, чтобы прожить более 100 лет. Ну и переходим непосредственно к плану действий. Пройти курс по нетворкингу, чтобы легко находить знакомых в рамках благотворительных фондов, посещать конференции, где собираются благотворители. Изучение инструментов инвестирования, анализ макроэкономических показателей, чтение отчетности компании, изучение инвестиционной стратегии, курсы по инвестированию, да. то есть то, что направлено на создание капитала в 50 миллионов и усиливаться в этом, обучать других людей в этом. В январе посетил, соответственно, Мальдивы, Таиланд, Сингапур для того, чтобы понять, на каких условиях там можно приобрести недвижимость в настоящий момент. Договор по работе по систематизации бизнеса заключенный в феврале 2019 года, чтобы предоставлять классный качественный сервис клиентам в рамках Max Capital, чтобы люди самими рекомендовали своим друзьям и знакомым меня как наставника, как учителя по инвестированию. Создание партнерских ссылок, чтобы люди не просто платили деньги за знания, которые они от меня получают, но и могли на этом заработать, да? то есть чтобы они непосредственно использовали эти партнерские ссылки, они получают знания, они становятся успешными, грамотно управляют инвестициями, используют эти возможности и еще имеют возможность на этом заработать. Да? То есть, являясь адептами данной системы, являясь моими промоутерами, почему мне не поблагодарить за это, потому что я все равно, я вынужден все равно вкладываться в маркетинг, я все равно вынужден вкладываться в рекламу, я вынужден это оплачивать. Почему я не могу отдать часть своего рекламного бюджета на привлечение клиентов людям моим адептов, которые с удовольствием со мной пользуются. Личная встреча со шкиперами, да, то есть вопрос сейчас, кто является платиновыми участниками, уже рассматриваю реально живую покупку катамарана не только себе. Но и совместное владение с участниками платиновой группы закрытого клуба инвесторов, да? то есть чтобы это еще и деньги приносили. И люди, которые со мной работают, они получают ценность, не только повышая свои знания, да? а участвуя подобного рода, являясь со мной соинвесторами. инвесторами Начинаем с катамарона. рано в дальнейшем это может быть какой-то частный джет, я даже знаю, к кому можно обратиться, потому что у меня есть круг знакомых в этой среде. План тренировок, сколько я делаю утром, вечером, необходимость 3 литра воды в день выпивать, каждое утро после утренней тренировки и душа, черная точка, по 20 минут я делаю для развития нейронных связей, чтобы у меня был креатив, да, чтобы у меня были но новые нейронные связи, что называется, был новым Эйнштейном, да, думая, придумывая какие-то новые интересные полезные вещи для людей, чтобы они правильно обучались. Поэтому, ребят, вот очень важно, да, когда вы это понимаете и это осознаете, пусть эта пирамида для вас станет неким таким ориентиром. То есть, когда вы задаетесь вопросом, купить доллар или не купить, у меня один к вам вопрос. Зачем вы это делаете? Что вы хотите с этой помощью получить? То есть, если вы покупаете доллар, я вам говорю, сейчас рынок тонкий. Сейчас вероятность потери гораздо выше вероятности заработка, потому что все активы стоят дорого. Сохраните капитал, выйдите из неликвидных активов, распределите 50% долларов в 50% в каких-то компаниях сырьевых с привлекательной дивидендной доходностью, ну даже не 50, а 25, и 25% купите короткие ОФЗ. Все. Сидите, что называется, на копе ровно, самое простое. И тут вам просто нужно постоянно находиться в теме рядом со мной, когда я вам дам отмашку или покажу вам, что должно произойти с рынком, что должно произойти с акциями для того, чтобы распотрошить это все и использовать возможность для заработка. И вот этим хочется делиться, вот это хочется рассказывать, вот эту ценность хочется нести в этот мир. Больше можно получить из книги ну, ответ на вопрос, что или как, да? книга «Ответ». Алан, не Барбара и Барбары, Пизд.